Итак, мы говорим, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут нечестивы. Кто такие эти нечестивые люди? Это люди, которые не любят Бога, которые не знают Бога, да и не хотят Его знать. Даже будучи верующими, люди не хотят знать Бога. Но они всегда оправдываются тем, что, а почему этим людям можно, а мне нельзя? Они говорят, почему этому пастору можно это делать, а мне нельзя? Мой пастор за меня отвечает. И тому подобное. Люди, которые смотрят на других людей и поступают, как другие люди, нечестиво, грешат. Сами становятся нечестивцами. И таковых полным-полно. Таковые переполнили, переполнили многие церкви, к сожалению. Вот, так, таковыми людьми переполнена земля, и земля стонает от таких людей, потому что мы живем в последние дни, когда люди будут нечестивы. Выход есть, и это Иисус Христос. Иисус Христос пришел, чтобы подарить нам полную свободу от всякого рода нечестие и кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Поэтому обратись к Иисусу Христу, всем сердцем взыщи Его, потрудись, чтобы найти Его, потому что нечестивое Царство Божье не наследует. Ты не войдешь в Царство Божье, если ты, если ты нечестивый. Таких нужно удаляться, нечестивых людей нужно удаляться. И если ты живешь как все, если ты поступаешь как все, а не как Иисус Христос, то ты нечестивец, потому что все люди они без Бога нечестивцы. А кто такой человек, который с Бога, рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Вот кто такой праведник. Нечестивцы они грешат и говорят, ну, все мы грешные, ты один из них. Исправь свои пути, найди Иисуса Христа, и да благословит вас Господь наш Иисус.